Вот ты про что думаешь, когда жрать хочется? Про мясо. А я про совсем другое. Я вот подумаю только, какая же впереди обещается интересная жизнь. И сразу мне легче. Вот такой человек. А через 10 лет голодных людей вообще не будет. Это я тебе точно говорю. Ну, разве кого-то пережор на диет посадят? Подожди, пацан, подожди. Слышишь, пацан, какой футбол? Что ты мне футбол, пацан? Да подожди. Слышишь, пацан? И все вот меня слушайте, все, что я вам сейчас вот, пацан скажу. Вот сейчас многие уезжают, то на запад уезжают, то на восток уезжают. Я остаюсь здесь, я никуда не уезжаю, потому что у нас будет лучше. Вот, пацан, я тебе говорю, слушай, меня я тебе говорю, что у нас будет лучше. У нас у нас сейчас хуже, чем где угодно, но у нас будет лучше. Станет лучше обязательно, станет будет быть. Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Как я говорю, пацан, вот, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть, обязательно. Болезнь принимает здоровые формы. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых лишь свидетельство живого ума и сообразительности народа с трудом населяющих нашу страну. Вот. А так нет, так нет, нет, нет так у нас, нет, нет, у нас будет лучше. Хоча, хотя слово будет уже почернело от бесконечного потребления. Оно уже черное слово будет. Оно уже почернело. Уже 80 скоро лет, а все будет и будет. Оно и почернело это слово. Но оно еще нам сгодится в работе, еще долго сгодится. Слово будет. Ему придать новый смысл, оно приобретет прежний блеск. Слово будет. А так нет, так нет, так у нас не, не, у нас будет лучше. Рост зарплаты при отсутствии материальной заинтересованности создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, который тоже уже никому не нужен. От нашего человека сейчас не остается предметов жизнедеятельности, только продукты жизнедеятельности. Поэтому жили мы или нет, до сих пор же неизвестно. Сейчас большие дискуссии идут, как мы дотянули до этого последнего часа. А так нет, так нет, так у нас. Не-не, у нас так у нас будет лучше, невзирая на то, что становится все хуже и хуже. Нет, у нас будет, будет, только опять не сегодня. Только опять завтра. Только завтра опять. Только соединив прошлое с будущим, вычеркнул к чертовой матери настоящее, мы будем жить и работать. Опять на энтузиазме. Опять без зарплаты. Ну тут уж, тут уж, тут уж уж. Тут уж, тут уж, тут уж уж. тут уж уж. Шо уж тут уж, тут уж уж уж. Вот. А так нет, а так нет. Так у нас будет лучше. У нас будет лучше. Я тебе говорю, пацан, что у нас будет лучше. Связать деньги и потом их самих. И все. Вернее, развязать им руки и связать их деньги. А потом наоборот. И рынок даст себя знать. Ничего, что без объяснений. Давай 12 числа в 8 утра давай на рынок, все. Ничего, что никто не понимает, ничего. Беги на рынок, торгуй, У нас сейчас такой рынок, все. Простой человек думает, какой рынок, куда бежать, что продавать, где покупать, где какие акции, где стоять, где можно, где нельзя. Акции, инвестиции, динаминации. Никто ничего не понимает. Пока даже специалисты, которые лучше других этого не понимают, не могут объяснить и молчат. Я один говорю в подавляющем меньшинстве, глядя и видишь, у нас будет лучше, потому что, а что же, мы же, тогда же что же, мы же, кто же, тогда же, мы же, тогда же, что же, мы же, кто же, мы же, тогда же, что же, ну что же, мы же, тогда же, мы же, мы же, а что же, мы же. Сейчас окончательно Разваливается питьевая, сырьевая, табачная промышленность, военная, легкая. Все это развалится, остальные перейдут к рынку сами собой. И все, и все. Отвар на настой, а курки на обедке курки на обмылке такой рынок, все, не хочу занимать, пацаны, у вас всех такое драгоценное время вам отнимать у вас. А так нет, так нет, так нет, нет. нет, нет. У, нас, у нас будет лучше. Хуже уже, просто уже некуда. Поэтому оно ну, будет лучше. А как? Жизнь, жизнь она же как матрац полосами. Ну, у нас пока сплошной матрац. А так нет, так у нас будет лучше. У нас будет, будет лучше. Потому ну, а что же? Никто не переубедит меня. Ни голод, ни холод, ни то, что попродавали все себя. Наша традиция национальная. Все себя продать, потом купить на эти деньги у китайцев одежду. <режит> это же у нас есть, это же у нас не отними, Что же мы? Ну, если придется у китайцев отнимем, что же мы? Холодно! Холодно! Мы же братья на век. Вот. Поэтому так вот у нас будет лучше. Поэтому сейчас так питаться, питаться и питаться. Вот это он сказал и там залег до сих пор там лежит пока Вот его вот дело живет, а тело жнеет. Скажем, наш. похоронить кто же мы? Что же мы? Вот. А так нет, так нет, так у нас у нас будет будет лучше будет. будет у нас будет, потому что что когда же мы ж тогда же что же мы же тогда же что же мы же тут уж тут уж тут уж тут уж тут уж, тут уж, тут уж, тут уж. Погода опять нас подвела, ты понимаешь? Если весной была надежда на недорог, так огромный урожай окончательно подорвал нашу экономику. А под каким девизом покупать зерно? Жирные вороны со всего мира, что слетелись на невиданный урожай. С интересом наблюдает диковинных людей. Подайте голодным, у которых огромный урожай. Вот у нас единственная проблема, как просить, имея все. Я думаю, что надо скрывать. Просить и скрывать. И жить все лучше и лучше, скрывая это. И просят все больше и больше. Вот сейчас поехал, сейчас попросил опять. Вот. А так нет, так нет. Так у нас, у нас будет лучше будет. Же, если мы доживем, конечно. Мы часто не доживали. Тут же, кажешь, второй тут. Ну, тут ушел, тут уж на первый второй рассчитайся. А, а шоу, тут ушел. Шо а так нет, ну потому что шо, сколько же можно. Не-не-не, у нас будет, потому что шо же. Мы же тогда же тоже. Мы же. Шо же.